Приветствую, в этом видео мы разберем такой стартап как ILO Messenger, мы заходили в этот проект еще несколько лет назад, но сейчас он переформатировался, вернее уже давненько в экосистему ILO Digital Space, все обновления, новости, все те инвесторы, которые заходили по моей рекомендации в данный проект, в этом видео обсудим все нововведения, изменения, апгрейды, чего достиг проект и его команда, поговорим. Подпишитесь тем временем на мой YouTube, если вы случайный гость этого канала. Меня зовут Давыдов Денис, я занимаюсь заработком в интернете на протяжении пяти лет в различные криптовалюты. Инвестирую проекты с пассивным заработком, врубите колокольчик, чтобы не выпускать новых видео. Господа, данная монета торгуется на панкейке. Также прошло много интересных обновлений, об этом всем расскажу. Напомню, если вы помните, что я раньше записывал много видео об этом проекте. И э, раньше он себя позиционировал как мессенджер со своим блокчейном, у которого есть свои определенные фишки. Но это все было реализовано разработчиками, все хорошо. Но в последнее время в сфере новых тенденций обновлений было принято решение создать обновленное ядро. Некое цифровое пространство, Ilo Digital Space. И, кстати, оно вот вот уже сейчас работает полноценно, можно им пользоваться. И туда уже мигрировали этот блокчейн, мессенджер. То есть некий апгрейд произошел. Также сюда добавили launchpad применение NFT, NFT Marketplace, модуль заметок, аудиокомнаты. Много интересных решений. Монета также работает в коллаборации с такими мостами, как Binance Smart Chain в перспективе будет работать и с эфиром и с полигоном если работать с Binance Smart Chain это значит, что можно мигрировать свои токены в Metamask и свободно торговать на банкейке что в принципе можно делать можно покупать, продавать данные активы но продавать сейчас я считаю что это преступление, потому что команда работала все это время над своим детищем, над своими продуктами это не та команда, которая сначала заявляет какие-то громкие Слова, где сначала маркетинг, а потом что-то создается, и то не всегда, в некоторых случаях. Здесь же наоборот, да? команда доказала временем свою работоспособность, создала интересные решения, интересные продукты, крутую экосистему создала. И я вижу, мое мнение, что данный актив может в десятки раз стоить дороже, в сотни раз, потому что реально у него есть ценность. Возможно, это где-то местами моей бурной фантазии, но по крайней мере это мое видение. Поэтому если вы и хотите сюда инвестировать, то проводите собственное исследование, которое провел ранее я. В скором времени здесь будет также и запущена рекламная кампания, то есть более продвинутый маркетинг. Это не значит, что в монету нужно заносить много денег, последнее тем более. Но я считаю, что на данном этапе какую-то часть можно прикупить, если у вас по какой-то причине нет этих активов в портфеле поскольку у меня есть эти монетки и я вижу в них перспективу Ило Digital Space будет интересен и стартаперам, которые создают свои проекты потому что Ило Digital Space как конструктор LEGO с уже готовыми решениями, уже готовыми модулями для стартапов для всего для этого конечно же понадобится XLT, это внутренняя их монетка в обращении всего 10 миллионов и больше не будет. Это количество будет постепенно уменьшаться за счет комиссий, за счет сжигания комиссионных. Каждый раз, когда вы отправляете, создаете NFT, участвуете в лаунчпаде, пользуетесь миграцией, мостами. Все это маломальские комиссии, которые будут способствовать сжиганию определенного количества монеток от общей миссии. Поэтому чем больше вы холдер, тем перспектива у вас выше. Чем может быть интересен лаунчпад для проектов? Здесь они получают уже определенный пиар, определенное комьюнити уже на старте, это раз Плюс они получают уже готовые модули работ Это чаты, голосовые комнаты, которые значительно облегчат продвижение проекта Так выглядит интерфейс ILO Digital Space Давайте покажу некоторые фишки Ребят, когда вы войдете в свой кошелек, если вы старый пользователь Обязательно сохраните секретный код, не фразу, а именно код И публичный ключ от своего кошелька, чтобы вы могли в будущем войти в свой аккаунт с деньгами потому что я этот момент проигнорил и в одном моменте подумал что все я потерял свои деньги но амбассадор компании мне помог дал мне такой некий запасной вариант как можно восстановить доступ к деньгам он как бы один раз используется то есть дальше таких возможностей здесь нет поэтому будьте внимательны сгенерируйте секретные коды и публичный ключ в надежном месте сохраните, не потеряйте так, по функционалу вам расскажу Экспловер здесь представлен также здесь в будущем намечается работа с такими мостами как эфир, полигон с Uniswap, ом. тоже работа намечается, если вы стартапер, вы можете через данную вкладку добавить проект залезть на данный launchpad, молодой в самом ило Digital Space я вам отправлю на комьюнити ребят, я вам отправлю на комьюнити ссылочку тоже добавляйтесь чтобы читать, какие-то последние новости развития данного стартапа? Здесь есть некий раздел о данном блокчейне, данной экосистеме. Тоже почитайте. Дорожную карту, план и вообще функционал мне здесь очень нравится реально. Я вообще такой первый раз вижу. Такой вот прикольненький функционал. То есть вы можете создать свой профиль, вы можете создать комнату голосовую, добавить сюда пользователей, некий зум похож на Zoom, хотя Zoom уже умер вы можете то есть кошелек свой войти вы также можете и вам нужно будет мигрировать свои токены в xlt 2.0 об этом далее чуть расскажу подробнее то есть тут есть еще модуль заметок здесь также есть возможность минта nft то есть вы через metamask можете здесь подключиться и минтить NFT-шки, создавать NFT-шки, вы можете здесь участвовать в лаунчпаде. Кстати, по поводу NFT, есть такой канал амбассадора Павел Блейс, здесь он рассказывает, как найти свой NFT, как создать свой NFT, как настроить свой ELO Digital Space, как мигрировать XLT в XLT 2.0, тут много у него таких обучающих роликов поэтому подпишитесь на его канал, ссылку я оставлю в описании. Также здесь есть функция, как создать NFT за 5 минут в экосистеме ИЛО, как сгенерировать новый ключи к своему XLT кошельку, то есть тут очень много гайдов. Я решил в этом видео не записывать много всего этого в одном видео, вам проще будет здесь просмотреть эти короткие ролики на данном канале. Что нужно знать о миграции? То есть смотрите, у нас монетки сейчас у старых инвесторов в XLT, сети 1.0 рекомендуют перевести в XLT 2.0 не срочно, но сделать это в течение двух лет необходимо То есть разработчики предупреждают, что данная сеть еще альфа сеть поэтому прям все активы переводить нет срочности так, рассказываю как покупать, как продавать данные монетки уже сейчас вы можете, если вы холдер этих монеток и они у вас в сети 1.0 перевести их в XLT 2.0 Потом дальше перевести монетки уже эти в Binance Smart Chain Most через Binance Smart Chain. И уже подключиться к MetaMask и торговать на панкейке. То есть торгуем на панкейке, добавили смарт-контракт XLT, я его оставлю в описании к этому видео. То есть вы можете таким образом, допустим, торговать данной монетой. Но опять же напомню, что сеть XLT 2.0, она еще в альфа-версии, поэтому не рекомендую прям все свои активы переводить в XLT 2.0 просто даже перевести и уже там хранить, то есть не спешите на это выделили 2 года, возможно какие-то там будут еще баги, то есть все возможно то есть есть определенный риск небольшой поэтому не торпитесь прям все свои монетки переводить в XLT 2.0 То есть по крайней мере я еще держу в XLT 1.0 но если вы хотите к примеру какую-то часть уже продать или поторговать, то можно через эту схему уже использовать MetaMask и PancakeSwap Если вы, к примеру, новенький инвестор и хотите эти монетки уже на данном этапе приобрести то вы можете приобрести только в XLT 2.0 Вам необходимо завести USDT BIP20 на свой MetaMask и уже дальше за эти монетки приобрести XLT И уже дальше, к примеру, держать эти активы до лучших времен но, так как сеть еще у нас в каких-то моментах дорабатывается, не рекомендую прям котлетить. То есть, можно какую-то небольшую сумму проинвестировать в свой портфель, взять, почему бы нет, потому что реально проект интересный. В принципе, в этом видео я вам многое рассказал. Давайте подведем итоги, то, что проект развивается, очень много крутых обновлений, апдейтов здесь происходит. Актив уже торгуется, актив ликвидный. А вот такие дела, такой вот интересный проект, перспективный, на мой взгляд, оставлять ваше комментарии по данным видео. Подписывайтесь на мой YouTube и увидимся в новых видео. Всем пока, до новых встреч. Господа инвесторы.